Объект этот. Охренеть. Охренеть. Это контакт. Я надеюсь, он стрелять по нам не будет так же. Объект этот. Охренеть. Забери меня с... Oh, oh,